Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Очень рад, что вас становится больше. Каждую неделю ваше количество немного, но увеличивается. Доброго времени суток, гостям канала. Друзья, нажимайте на красную кнопочку «Подписаться», вам это несложно, мне это приятно. Я Игорь Черноусов рад вас видеть на своем канале. Я продолжаю записывать свое реалити-шоу «Пребывание в проекте Атлантик Глобал». Я, правда, не в костюме, нарушаю дресс-код позорю компанию, но мне на это, конечно, глубоко все равно продолжаю писать хронику пребывания в атлантик глобал сегодня значимое видео на самую важную тему эта тема денег точнее выводу денег из проекта атлантик глобал на люди которые вступают в какие то интернет проекты они приходят туда не ради того чтобы там потусоваться и весело провести время все таки народ приходит именно за деньгами заработать кроме стандартных обвинений в адрес атлантик глобал это лохотрон, это финансовая пирамида. Все эти ярлыки можно смело отнести к каждому первому интернет-проекту. Все зависит от того, кто оценивает и кто высказывает мнение. Но есть одна очень такая существенная претензия, которая пугает и настораживает многих. Претензия в следующем, что внешне все хорошо, все заебись, говоря по-русски. Деньги вроде бы начисляются, в личном кабинете все шоколадно, а вот взять эти деньги не получаются, то есть они и так и остаются, только на экране вашего компьютера идет самообман. И вот невозможность вывода денег пугает многих. Достаточно большое количество интернет-проектов, в которых вот так вот все феерично, все блестяще внешне. Но вот когда вы подцепили эту тонкую корочку вот этой шелухи, то там уже совершенно другие цвета и совершенно другие запахи. Это касается интернет-проектов, это касается, конечно, и людей, которые там участвуют, и млм лидеров не могу об этом не сказать есть большой практический опыт в общении с этой специфической категорией людей каждый второй миллионер каждый третий долларовый миллионер но 6 тысяч рублей, такая охренительная сумма, вот найти ее сложно, чтобы оплатить какую-то услугу. Не могу снять с расчетного счета, вот мне там заплатят, вот мне переведут там, как это называется правильно, какой-то пай. Денег нет, но миллионер, сделайте мне это бесплатно, дайте мне эту программу на халяву скачать, ну вот такое мышленье, как говорил наш лидер одно время, миллионеров от МЛМ. Все профили в соцсетях забиты фотоедой, там, шикарным лайфстайлом, фотографиями на фоне дорогих машин, не всегда своих. Где-то неделю назад, ну просто от души ржал про такой яркий пример интернет-продвижения. Не могу его не привести. Два узбека селфились на фоне Тюнингового хаммера. Правляя, наверное, фотографии в свои аулы, они, наверное, тоже говорили, вот смотрите, как у нас тут все в России клево, как мы классно устроились. О тюнинговом хаммере скажу. У нас в Воронеже очередная волна мобильной рекламы. Правда, это реклама не на мобильниках, а на различных велорикшах. Человек на велике едет по проспекту города и тащит за собой рекламу. Ленивые, но, видимо, более состоятельные, покупают какие-то убитые машины, классику, на них там щиты, асфальт недорого. Кто, наверное, поближе к молодым продвиженцам, это автомобили, российские болиды, так сказать, в кавычках, под грохот прямотоков с флагами. Ресторан Панорама Ну вот как-то не очень хочется идти в такие рестораны Это с моей точки зрения Какое-то тупое продвижение Это нельзя назвать Партизанским маркетингом А вот тюнинговый Хаммер от газовой компании Ребята вообще молодцы Так абсолютно невзначай Оставляют свою машинку на обочинах Оживленных наших перекрестков Вроде бы ничего не навязывают Ничего не продают Но, но внимание привлекает даже узбеков Отошел от основной темы. Темы. Это тема вывода денег. Перехожу в свой кабинет. Что нужно знать, прежде чем что-то выводить? Во-первых, есть ограничения, минимальное ограничение по выводу. Меньше 10 евро, в моем случае, вывести нельзя. Я считаю, что это абсолютно нормально, потому что в проекте крутятся ну, нормальные деньги, вот портфели там. По евро можно покупать больше. То есть это ограничение, я считаю, абсолютно нормально. Для того, чтобы вывести в пункте меню аккаунт, у меня тут все по-английски, но я тешусь надежду, что я все-таки выучу английский, работаю в языковом центре, понятно, не преподавателем. И вот в разделе аккаунт я выбираю вывод денег. В русском, наверное, так будет и написано, вывести. Нажимаю Next. Выбираю аккаунт, с которого я вывожу. У меня аккаунт в евро. Щелкаю на него. И куда я могу вывести эти деньги? Куда-то пропал этот кэш, непонятно. Сейчас могу вывести на кошелек Perfect Money и могу вывести на биткоин. Ну, конечно, как же без биткоина. Не понимаю, как мы жили вообще без криптовалюты. Сейчас даже Путин говорит о цифровой экономике. Правда, большинство народа, которые имеют биткоин кошельки даже понятия не имеют для чего создавалась крипта но активно пользуются я естественно выберу кошелек Perfect Money и нажимаю опять же далее вот та минимальная сумма десяточка у меня сейчас 11, насколько я помню, да, 11. я их, наверное, все и, все и выведу. Указываю номер своего кошелька в Perfect Money. Значит, Для объективности, для чистоты эксперимента я отмечу, что вывод денег производится на кошелек, который не верифицирован у меня. Ну, точнее, не до конца он верифицирован, но я подтвердил сайт, подключил телефон и подтвердил свою личность, а вот Верификацию адреса пройти не могу, объяснить разумно не могу, как и многое по этой <coughs>, платежной системе. А почему я делаю акцент на то, что перевод осуществляется на кошелек, который не верифицирован? Дело в том, что нормальная платежная система, например тот же самый PayPal, вообще не даст сделать перевод на кошелек без верификации. Те же самые WebMoney, платежная система, которая с самого своего рождения поддерживает систему аттестатов. И вот в зависимости вашего аттестата, в зависимости от того, насколько вы подтвердили свои данные, вам что-то разрешают, что-то ограничивают. Для Perfect Money никаких ограничений при работе с неверифицированными кошельками нет. То есть, пожалуйста, переводы будут. Единственное, что будут брать больше процент денег за все эти операции. Perfect Money, если сравнивать или проводить налоги, это привокзальная проститутка. Эту платежную систему можно подключить к любому проекту, То есть куда угодно. Эта платежная система не несет никакой ответственности перед вами. Те же самые WebMoney, если вы осуществляете перевод денег, оплату каких-то услуг, в случае, если возникли какие-то форс-мажорные обстоятельства с вашим продавцом или с вашим покупателем, можно протестовать эту операцию. И вам в этом будет помогать сама платежная система. У PayPal вообще встроенная возможность подачи апелляций. Это проверено на себе. Я возвращал свои деньги через PayPal, когда был осуществлен переход, не в добросовестный, скажем так, проект. Деньги пришли и вернулись снова на счет. Есть об этом ролик, пожалуйста, смотрите. Но далеко не все платежные системы, конечно, работают вот по такой схеме. Даже вот моя любимая платежная система Kiwi. У них этого нет. К сожалению, не могу сейчас провести запись разговора с одним из руководителей, ну как мне ее представили, отдела по безопасности Киви. Разговор был ну практически анекдотичный. То есть я всегда хорошо отношусь к интеллекту женщин, но здесь вот просто можно было приводить как в анекдоте о умных блондинках. Когда такие люди занимаются безопасностью в Киеве, то понятно, почему вокруг Киви вот столько различных мошенничеств, схем, То есть это, по большому счету, платежная система, которая ну, не несет никакой ответственности. То есть это просто вот возможность кинуть куда-то деньги и на этом заработать. Ну, я считаю, что, в принципе, это ну, неправильный подход. Но, опять же, это лично мое мнение. Итак, я копирую свой кошелечек. Вот он, скопировал его. И возвращаюсь в Атлантик. Вставляю кошелечек. Нажимаю Next. Ну, тут мне уже насчитали комиссию. Ну, это без этого никак. Причем это, скорее всего, комиссия, которую берет сам проект. Еще будет комиссию, которая возьмет Perfect Money. Обратите внимание, что на евро у меня все по нулям, то есть ничего, никаких поступлений нет. То есть долларовый счет имеет какие-то деньги, на евро ничего нет. Итак, нажимаю «Далее». Мне на телефон, для того чтобы подтвердить, пришла смс -ка. Сейчас я ее введу. Нажимаю «Next». И вот что-то произошло. Во всяком случае, мой баланс уменьшился на ту сумму, которую я поставил на вывод, и вот сейчас у меня в ожидании вывода 10,94 евро. но ну, с учетом той комиссии, которая взял проект. Значит, какая у меня есть информация по выводу денег? Сразу хочу сказать, информация не проверена, но я ей делюсь. Значит, Первая информация, что вывести можно только на тот кошелек, с которого вы пополняли баланс в личном кабинете. Вот если это было бы так, то у меня реально проблемы, потому что мне пополняли баланс с прямым переводом, внутренним переводом с одного аккаунта на другой. Вообще-то идея, откуда завел, туда и вывел, она, в принципе, наверное, сделана для того, чтобы как-то обезопасить вас от того, чтобы ваши деньги тупо не сперли. Конечно, есть несколько систем верификации входа в аккаунт, ну, как и везде, это дополнительная защита, но и... Откуда ввел, туда и вывел. Это тоже, наверное, дополнительная защита. Но ну, я так считаю. Далее. Говорят, что деньги выводятся в течение суток или даже там, в течение часа. Мне, конечно, в это очень с трудом верится. Реально с трудом верится. Потому что даже в моем любимом интернет-банке Тиньков некоторые операции, например, операция на карту «Мастер», занимает 2-3 дня, об этом заявлено в самом интернет-банке Тиньков Тиньков это лучший интернет-банкинг, ну, наверное, точно в мире. Молодец, Тиньков круто, за такой сервис, именно специально сделанный для людей. Поэтому надеяться на то, что деньги придут в течение часа или даже в течение суток, это, наверное, неправильно. Я понимаю, что этот ролик... Я буду записывать ну, несколько дней, то есть буду записывать эти вот исходные точки. Но я их буду, эти ролики, выкладывать именно частями. Возможно, в конце, чем это закончится, соединю в один. Но вот для того, чтобы записать первую, скажем так, контрольную точку, часовую, я сейчас просто поставлю на паузу. Единственное, что покажу, какой сегодня день и сколько сейчас времени. 11 июля, вторник, 15.10. Все, ставлю на паузу через час, посмотрю, что произойдет. Ну, думаю, что вряд ли чего изменится. Но для чистоты эксперимента. Так, еще раз добрый день. Ну, час, скорее всего, прошел, уже 16.25. Я переавторизировался в своем аккаунте Perfect Money. Но, естественно, деньги не пришли, потому что слишком быстро в кабинете Атлантик они так и стоят. Обновлю, да, деньги выводятся. Друзья, на этом первую часть ролика о выводе денег я завершу. Следующий ролик запишу, скорее всего, в пятницу. Сегодня вторник. Вот, запишу в пятницу перед дачей. Ну, надеюсь, деньги придут. Ну, и буду записывать до тех пор, пока <laughs> все-таки что-то с деньгами не определится. Большое всем спасибо. Если возникли какие-то вопросы, пишите их под видео. Успехов!